Сегодня у нас с вами а, программа а, «Безусловный основной доход». Давно я не проводил вебинар на эту тему, а, вот, хотя очень многие вещи у нас а, доработались, докорректировались, откорректировались. Я так думаю, в марте месяце мы увидим все эти плюшки, а, как это, которые накопились за это время. А, вот, а, Откорректировалась за полгода нашей активной работы. Да, то есть у нас в августе мы стартанули, а вот и март месяц у нас как раз полгода, как мы активно развиваем а, данное направление безусловного основного дохода. Но программа безусловный основной доход у нас разделилась на две части: это базовый основной доход и безусловный основной доход. Ну, безусловный основной доход в данном конкретном случае дает нам возможность просто быть зарегистрированными и получать доход за то, что мы члены нашего сообщества. Я сейчас немножко расскажу о том, откуда, что берется, как, куда девается. После нашего вебинара отвечу на все имеющиеся вопросы. Ну и расскажу новости о второй части процесса. Это карта социальной активности. Мы ей сегодня уделим немного внимания, но тем не менее некоторые новости по сайту я уже озвучу сегодня, потому что данная программа начинает свою активную работу, то есть как бы мы подошли стадии развития. Итак, а, вообще, а, так. безусловно, основной доход это а, такой доход, который... По сути дела, это социальная концепция, которая э, предполагает, что каждый человек получает деньги без необходимости выполнения какой-либо работы. Базовый основной доход в данном конкретном случае – это доход, который не требует никаких ваших активных вложений, не больше там 5-7 минут времени. Поэтому мы вводим два понятия – безусловный базовый основной доход. А вот. Итак, первое. Мы с вами сможем немножко нырнуть в историю. В любой системе в истории есть несколько категорий участников. И на протяжении всего существования экономической модели всегда были те, кто являлись владельцами чего бы то ни было, земли, территории. Даже у животных вы можете наблюдать картину, когда там, прайд защищает свою территорию, да? то есть ты сюда не ходи. Собаки бегают и постоянно метят свою территорию, да, то есть как бы охраняют ее, ну и так далее, то есть есть владельцы, ну а есть а, труженики, работники, которые находятся на этой территории и так далее, и это есть у всего живого, вот. но ну есть потребители, то есть те люди, которые а, в данном конкретном случае люди, да, потребляют товары и услуги, которые производятся этими производителями, которые произрастают на этой территории и так далее, то есть мы с вами по сути дела получаем следующую модель что в любой сфере жизнедеятельности есть владельцы, есть работники, есть потребители. Но при этом и владельцы, и работники являются потребителями. Надеюсь, я думаю, что каждый из нас с вами с этим согласится. Немножко вернемся в историю, как я уже говорил. Где-то лет 400 назад Томас Мор... Это ученый, профессор, политик в Англии. Он написал книгу "Утопия", на которую ссылался Карл Маркс в своем труде "Капитал". Вот. Так вот он предложил первым, одним из первых, он предложил идею и описал ее, где все блага, находящиеся на территории, закрепленные за конкретным там, государством или группой людей, они имеют право, то есть все имеют право, равные права на эти блага, то есть идет системное перераспределение. Ну, все капиталисты того времени активно посмеялись над ним. И что у нас произошло? Спустя 250 лет, это где-то 150 лет назад, в 18 веке, в 19 веке, прошу прощения, в 19 веке у нас произошла следующая вещь. У нас начала активно развиваться промышленная революция. И к концу 19 века компайны, трактора, поезда и так далее, особенно в начале 20 века, когда столиолетейщики начали активно развиваться, то, по сути дела, заменили человеческий труд. И что произошло? Первое, что произошло? Все, э, ну, то есть, по сути дела, появились первые роботы, ну, в данном случае, как я уже сказал, комбайны, тракторы и так далее, которые заменили рабочие руки. А куда девать людей? И у нас с вами получилась картина такая, что э, работников убрали, Осталось всего 15%. Ну, то есть, грубо говоря, из 100% людей, которые работали в селе, в поле, по сути дела, нужен был один тракторист, а не 100 человек. И вот это вот замещение привело к тому, что огромное количество людей остались без рабочих мест. Второй момент, который тут же в это же время происходил, появлял, появились новые профессии, да? новые профессии это на заводах, на фабриках и так далее, то есть, но так как люди находящиеся в селе не были готовы, к, ну, не были образованы, то по сути дела и не успевали учиться, то они понимали, что в старой системе их уже нет, а в новой у них грамотности нет. Началась Первая мировая война. О предпосылок я не буду рассказывать, мы сможем с вами все это прочитать в истории. Но, тем не менее, огромное количество людей, спасая себя, побежали активно воевать за кусок хлеба, по большому-то счету. И после Первой мировой войны было введено два понятия. Первое – ликбез, второе – э ну, ликвидация безграмотности, без да, то есть обучение всех людей, которые хотят в обязательном порядке на территории постсоветского пространства в, там, в Америке, в Европе тоже как бы стали назидать это дело, что всех надо обучать новым правилам жизни, как работать на заводах, как работать в коллективах и так далее. И второе, все старшее поколение отправили на пенсию, потому что дешевле просто было платить деньги, чем а, занимать этого человека работой и ввели понятие «безусловный основной доход». То есть тогда начали его уже потихонечку применять. Но не назвали пенсию «безусловной», потому что, по сути, человек должен был лет 40 отпахать на предприятии, то есть потрудиться и так далее. Поэтому его «безусловным» не назвали. Но, тем не менее, это первые ласточки, первые отклики того, о чем мы сегодня с вами говорим. Следующим шагом, Происходит следующий момент, мы сегодня видим с вами процесс автоматизации, когда вот эти вот 15% тоже могут быть вытеснены, но они пока есть, и я думаю, что они останутся, потому что люди все равно учатся все быстрее и быстрее, но тем не менее, на сегодняшний день, если раньше на заводах, фабриках нужны были тысячи людей, то на сегодняшний день владельцы бизнесов потихонечку начинают заменять роботами. И мы с вами не исключение. То есть у нас на сегодняшний день в компании очень много автоматизированного бизнеса, которым мы с вами по сути и занимаемся. И поэтому получается, что постепенно вытесняем людей с рынка. Но что произойдет, если люди не будут, ну, какие в этом плюсы и какие минусы? С одной стороны, плюс в том, что каждый, скажем так, работник, ну, если его уволить, то не надо будет платить ему зарплату и не надо будет платить за него налоги. Это плюс. Здесь зарабатывает кто? Владелец бизнеса. С другой стороны, каждый владелец и каждый э, работник – это, по сути дела, потребители. Но если они не будут потреблять, то тогда что будет происходить? Правильно, тогда, по сути дела, некому будет тратить. И единственный способ решения данного вопроса на сегодняшний день, который мы для себя нашли, не ожидая там форс-мажоров Третьей мировой войны, о которой говорил Илон Маск и Цукерберг, да, то есть как бы э, об этих революциях, мы не ожидаем их, мы просто-напросто решили всех наших потребителей, потребителей наших партнеров сделать совладельцами. Но как это возможно? Как можно поделиться? Просто взять и выйти на улицу. Вы знаете, я раздаю акции своей компании. Да можно. Оказывается, просто можно. И мы начали искать, каким способом это можно реализовать. Давайте с вами разберем более подробно. Если все совладельцы, то значит все получают дивиденды. А дивиденды они что делают? Они их тратят. И идет замкнутый круг. То есть, грубо говоря, мы идем по кругу с вами. Потребили, получили. То есть, вот этот замкнутый круг это восстановление экономической модели. Вот, скажем так, если брать организм человека, то это венозная да, и артериальная система. Кровь должна идти как к сердцу, так и от сердца. Если будет работать только одна система, к сожалению, система не будет работать. То есть все остальные органы не будут работать. То же самое и в экономике. И поэтому мы решили посмотреть на ту сумму денег, которую предприниматель в любом случае выделяет на распределение, на раздачу. Это рекламный бюджет. Мы с вами знаем, что огромное количество сообществ в Телеграме, в Вайбере, в Ватсапе, в Инстаграме, в ТикТоке, там сейчас очень много разных социальных сетей, мессенджеров создаются. И везде тратятся миллионы, миллиарды долларов, гривен, рублей на рекламу. И вот именно с этого мы решили начать. Давайте так, мы можем создать некое сообщество. Сообщество мастеров или мастера жизни. И предложить, так же как в любом Фейсбуке, там, в любой группе, у любого блогера, да, мы можем предложить. А давайте так, рекламодатель будет платить нам деньги. Мы будем сбрасывать эту информацию в наше сообщество, смотреть эту информацию, а прибыль не будет забирать собственник этого сообщества, а совладельцами этого сообщества будет каждый из нас. И тогда получается, что когда рекламодатель заплатил там тысячу долларов нам за рекламу, мы ее не себе оставили, а разделили между всеми участниками этого сообщества. А теперь как будет распределяться данная, данная сумма денег? Первое, что мы предложили, 80% мы отдаем в сообщество. 20% идут на хозяйственную деятельность и на зарплату персоналу, который обслуживает эту систему. Из этих 80%, 40% сразу же распределяется между участниками. И это где-то от 3 до 100 долларов в месяц. Но ну, я думаю, что это приятный бонус. Просто за то, что ты а, отвечаешь на какие-то вопросы в Вайбере, в Телеграме, тебе за это платят деньги. Ну, приятно. А вот, обычно это занимает 5-7 минут в день или 5-6 часов. Один раз 30 числа взял, прошел за месяц все опросы и все. Как проходит опрос, я покажу в конце нашего с вами общения. Да? То есть, как бы уже покажу конкретно на примере, как это в Телеграме, допустим, можно пройти опросы и получить доход. Итак. Давайте перейдем дальше. Первое. Деньги мы получаем за просмотр рекламы и за участие. Как я уже говорил, в момент, когда вы присоединяетесь в нашу систему, ценность самого нашего сообщества вырастает. И вырастает оно на количество людей, то есть благодаря количеству людей в нашей системе. В данном конкретном случае... Каждому человеку за его ценность в нашем сообществе мы присваиваем два счета. Безусловный основной доход и э, базовый основной доход. Базовый основной доход у нас банковская карта BOT. Вы видите на ней 100 паёв. Вот, а безусловный основной доход – это у нас карта, э, где вам сразу присваивается 1000 паев. Что такое пай? Это доля. Она может стоить один цент, она может стоить доллар, и она может стоить 10 тысяч долларов. Один пай. В разные промежутки времени оно будет стоить разных денег. Поэтому сегодня я не буду отвечать на вопрос, как оно будет монетизироваться и так далее. Но могу сказать, что ваша ценность в нашем сообществе оценена в 10 тысяч пайов. Таким образом, мы а, используем нематериальный актив, то есть ваше присутствие в нашем сообществе. Далее, когда мы получаем деньги, от наших рекламодателей мы а, ну, до 100% выплачиваем в данном конкретном случае, как я уже сказал, до 100 долларов в месяц. Вы получаете от 3 до 100 долларов в месяц а, вот, на свою банковскую карточку, то есть вот, вот эту вот карту, которую вы как раз и заказываете. 80% рекламного бюджета распределяется. 40% мы с вами уже определили, что мы выдаем их сразу, то есть мы их не задерживаем, а вот вторые 40% они идут и формируют некий инвестиционный фонд. Вот представьте себе, допустим, нам заплатили там а, тысяча рекламодателей по тысячу долларов, у нас миллион долларов. А, мы взяли а, 400 тысяч, распределили между членами нашего сообщества, а вторые 400 тысяч мы решили проинвестировать. И куда же мы инвестируем как сообщество? Мы покупаем автоматизированные бизнесы. То есть это вот своего рода вендинговые аппараты, которые под ключ. Что такое вендинговый аппарат? Это аппарат кофе, машина, пополнение счета, автоматизированная автомойка и многое-многое другое. То, что, то, чем мы с вами пользуемся на регулярной основе. И прибыль от этих автоматов, на регулярной основе, вы получаете на свою банковскую карточку как безусловный или базовый основной доход. Надеюсь, здесь понятно. Да? То есть вы каждый месяц начинаете получать вот этот вот доход. Следующий момент. С чего же нужно начать? Первое, с чего вы начинаете, вы принимаете решение. Да? То есть как бы «я хочу». Вы берете 10 тысяч нематериальных поев, зарегистрируетесь, получаете доход и добавляетесь в наши мессенджеры. Первым мессенджером, которым мы сегодня занимаемся, это Телеграм. Вы видите его внизу, здесь у нас на слайде. Следующее – это Viber. Следующее – это WhatsApp. Дальше – YouTube, Skype, Facebook, Instagram и ВКонтакте. В ближайшее время у нас будет добавлен ТикТок и, скорее всего, я думаю, что еще пару мессенджеров мы будем подключать. То есть, грубо говоря, вы можете уже сегодня присоединиться к нам в Телеграм и проходить опросы и получать доход до 100 долларов в месяц. Далее вы становитесь участником проекта безусловного основного дохода, заказываете банковскую карту, бот, она дается бесплатно, доставляется вам надо, а вот, и вы на нее начинаете получать дивиденды. Но за получение этой карты вы еще и доход получите. Сейчас, чуть-чуть позже, я расскажу, какой. Дальше. Присоединиться к нам в сообщество в каждом из рекламных сервисов, о которых я сказал выше, и ежемесячно просматривать рекламу, участвовать в соцопросах. Первое, что вы делаете, вы оформляете себе банковскую карту. И уже за то, что вы ее оформите, вы получите 100 паев. Сразу же от банка получаете 55 гривен или 2 доллара. От нас получаете еще один доллар за регистрацию в системе. И начинаете получать доход от приглашения людей на безоплатной основе. То есть, если по вашей рекомендации кто-то примет решение и присоединится, готов будет просматривать рекламу то за получение карты он уже получ... то есть вы уже получите доход в данном конкретном случае получается где-то 25 гривен на первой линии и 5 гривен со второй по седьмую линию у нас сейчас каждый месяц идет начисление если вот эти 25 начисляются мгновенно то 5 начисляется уже в конце месяца Итак, как это работает? Давайте с вами посчитаем математику. 5% с баллового товарооборота вам начисляется в паях и затем с конвертацией на, на сегодняшний день, это где-то 0,2 доллара или 5 гривен, Вот получается, вы получаете с каждого уровня рекомендации. Построив структуру 525-125, только на бесплатных регистрациях вы можете заработать. Ну, здесь немного, но тем не менее почти 100 тысяч гривен да, или 4 тысячи долларов. Ну, как бы какие-то деньги уже вы получили. Но это просто при том, что люди просто регистрируются. Ничего больше. Точнее, ни секундочку, не 100 тысяч прошу прощения, полмиллиона, да, 488 тысяч, 375. Вот. То есть это та сумма или 20 тысяч долларов вы получаете просто за то, что вы людям помогаете оформлять банковские карты и пользоваться нашей системой в нашем проекте Master of Life. Идем дальше. Так, Когда вы начали пользоваться системой, вы начинаете получать по чуть-чуть. То есть Вначале вы получаете где-то порядка на, доход на 300 поев. Со временем количество дохода становится больше, больше, больше, больше. Это все зависит от количества людей в нашем чате. Как только в нашем чате будет... То есть, смотрите, если в нашем чате, допустим, в нашей группе 100 человек, у нас работают 100 поев В нашем группе Тысяча человек, у нас работает тысяча поев Будет у нас 10 тысяч человек в чате или в группе, у нас будет работать все 10 тысяч поев После этого количество поев работают все, а только растет доходность. Поэтому иногда мне задают вопрос, почему сейчас доходность маленькая. Я говорю, а потому что у нас в чате определенное количество людей, которое недостаточное для крупных рекламодателей. И поэтому мы сегодня развиваем процесс. И вас, новички, приглашаем в наше сообщество, чтобы каждый из нас приумножал возможности каждого другого участника в системе. Ну, надеюсь, это тоже понятно. Итак, если по вашей рекомендации присоединилось три человека, то они получают от 3 до 100 долларов, а значит вы получаете 10% от их дохода. Это означает, что от 30 центов до 10 долларов. И если вы получаете всего 30 центов, то пригласив трех человек, вы получите где-то около доллара. 0, 9. Но если мы с вами посмотрим, построим структуру 3.9.27, Uh, более подробно вы сможете обратиться к своим вышестоящим партнерам или к регионам, которые расскажут, как это построить, как это пригласить. Ну, по сути дела, я лично приглашаю просто. Я говорю человеку, я говорю, слушай, ты бы хотел uh, за 5-7 минут в день получать порядка 100 долларов в месяц, а лучше 10 тысяч долларов в месяц. Он говорит, почему 10 тысяч? Я говорю, ну 100 долларов, если ты эгоист, и 10 тысяч, если ты любишь пообщаться и кому-нибудь ссылку сбросить. Он говорит, не понял, как это будет работать. Я говорю, смотри, ты просто на бесплатно человека приглашаешь, и говоришь, хочешь получать 100 долларов в месяц за просмотр рекламы? Да, нет. Я уверен, что в твоем окружении три человека таких найдутся. Те найдут своих по три, те по своих по 3. пускай это даже произойдет не сразу, пускай это произойдет за полгода, за год, за два года. Но вы уже видите, что даже здесь можно выйти на 1000 долларов, если каждый из них будет получать всего 3 доллара. Вот. А вот если э, со временем количество нас растет, естественно, рекламодатели с большим удовольствием готовы платить деньги, то мы, по сути, получаем тогда доход уже порядка 10 долларов с каждого э, клиента, который отвечает на вопрос. Да, то есть, как бы, 10% от дохода. Если ваш человек получил 100 долларов, то вы получили 10 долларов. И если у вас 3 человека, то на первой линии вы получаете... 30 долларов, 3 человека по 10 долларов. На второй линии 3 по 3, 9 человек уже 90 долларов, плюс эти 30, итого 120. На третьем уровне уже 270, то есть мы с вами уже получаем почти 400 долларов прибыли. Да? То есть, и дальше пошли, пошли, поехали. А вот на 7 уровнях у нас 3000 человек, и мы с вами получаем 32 тысячи долларов, за то что люди участвуют в вопросах я думаю что 32 тысячи конечно сумма хорошая но давайте мы да с вами разделим ее даже на 10 раз даже 3000 долларов получать каждый месяц за то что ваши друзья смотрят рекламу отвечают на вопросы это по сути маркетинговые исследования это оплачиваемая профессия И если вы станете менеджером маркетинговых исследований, то вы будете зарабатывать, эти от 3000 долларов в месяц просто за то, что даете рекомендацию и подбираете кадр. Если такая профессия вас устраивает, вам нравится давать рекомендации, вам нравится общаться, то милости просим в наш проект. В данном случае делайте бизнес отдыхая и получаете деньги за то, что живете. Но я бы хотел с вами поговорить еще об одной вещи, это про карту социальной активности. Чем отличается а, программа безусловного основного дохода от карты социальной активности или программы «Я блогер»? А, многие люди хотели бы ну, получать деньги от, от своей общительности. И что мы в данном случае предлагаем? Мы предлагаем вам ну, за то, что вы присоединились, вы получаете 10 тысяч поев. А если вы пригласили человека, который хочет стать блогером, то вы получите еще доход от его общительности или от вашей общительности. То есть каждое количество людей, которые вы пригласили, сколько бы их ни было, вы будете получать доход от количества людей, зарегистрированных в вашей группе ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме или еще где-то, где бы вы ни были, сколько бы у вас не было знакомых, друзей и так далее то есть сколько у вас людей, столько же на сайте у нас будет отображено. Для участников данной системы у нас есть интересные на сегодняшний день э, возможности. Э, первая возможность – это, по сути дела, проходить школу на сегодняшний день. Давайте я сейчас сделаю вот такую вот вещь. Так. Э, я обещал ответить на вопрос, как проходить опросы. Вот смотрите. Мой экран видно? Да. Замечательно. Итак, вот здесь вот, в разделе «Бот это» вы можете зайти в «Телеграм» и про прочитать всю информацию. А дальше у нас есть с вами «Мы в Телеграм». Вот как я уже говорил, вы нажимаете на кнопочку «Мы в Телеграм». Вам открывается ваш Телеграм. Вы заходите в систему. И здесь у нас с вами есть опросы. Вот они, видите? Допустим, хотели бы вы, чтобы в вашем городе состоялось мероприятие там, Comedy Club. Или, допустим, у вас есть транспортное средство, которое нужно заправлять бензином, дистопливым, газом, электричеством. То есть предприниматели проводят опросы запрашивают нас, чтобы мы разработали эту программу и продвигали их товары и услуги. Если вы, допустим, говорите, у меня автомобиль, который заправляется бензином. Окей, вы нажимаете, вы поучаствовали в опросе. Ответить 5-6 раз на такие опросы, я думаю, это небольшая задача в Телеграме, в Вайбере и так далее. То есть занимает это ну, совсем небольшое количество времени, и вы за эту работу, вот за этот тяжкий труд, получаете от 3 до 100 долларов. Но если вы дали рекомендацию, вы получаете до 10 долларов за каждого человека, который выполняет эту работу. Если же вы принимаете решение, что вы хотите быть не просто человеком, который сам готов отвечать на вопросы, но также готовы продвигать нашу идею в интернете, то тогда на нашем сайте masteroflife.in.io вот здесь, вот внизу, с завтрашнего, точнее не завтрашнего, с понедельника, у вас будет возможность. Вот здесь, вот внизу, видите, здесь есть программа, которая называется "Карта социальной активности". И здесь есть производителям, а это тем людям, которые хотят воспользоваться нашей услугой и прорекламироваться через соцсети, не только вот как бы. Эм, скажем так, по вопросам-ответам, а просто даже сарафанное радио запустить. Дальше блогерам. То есть здесь будет написано предложение, сколько вы будете получать просто за ваши контакты в соцсети, в вайбере и так далее, за ваши репосты. Ну и третье – это инвесторам, то есть тем людям, которые хотят стать совладельцами нашей вот этой вот платформы «Карты социальной активности». Дальше ссылочка идет информподдержка. То есть любые вопросы по направлению карты социальной активности вы сможете задать нашему менеджеру вы сможете задать нашему менеджеру, который будет находиться по ссылке. Вот здесь, где информподдержка. И последнее это пополнение счета. Стоимость карты социальной активности 10 долларов в месяц. Это маркетинг мы сегодня не будем с вами разбирать, я более подробно на него отвечу в следующий раз, когда со следующей недели мы будем с вами а, в четверг. Я на следующей неделе буду тоже проводить, но буду проводить больше не по безусловному основному доходу, а именно по карте социальной активности. И более подробно расскажу. Но сегодня я хочу сказать, что участие в этой программе составляет 10 долларов. За них вы получаете обучение – то есть это дисциплинированное регулярное обучение, где вам присылаются в ваш Телеграм определенные видеоуроки, что зачем сделать. Дальше раз в неделю будет проводиться бизнес-брифинг по карте социальной активности, то есть вопросы-ответы с различного рода блогерами, продажниками этими самыми фотографиями, как правильно держать свет, как правильно фотографировать, как правильно заполнять, как использовать Telegram, как Вайбер и так далее. То есть информация будет вам даваться в виде видеороликов, которые будут в записи, а потом вопросы-ответы раз в неделю по разным тематикам у вас будет ну, брифинг вопрос-ответ, где вы сможете задать. Кроме этого, здесь... Эм, там, где написано блогером, у вас будет возможность зайти в чат, добавиться и задавать админам этого чата разных направленностей. Кто-то, как у нас Юля, по школе продаж, кто-то там по фотографиям, кто-то по а, еще чему-то. То есть, грубо говоря, каждый специалист в своей области, и каждый будет консультировать вас, если это частный вопрос то в личку. Если это вопрос касающийся всех, то в, в боте будет, ну, то есть в группе будут ответы именно по тому, как стать блогером в нашей системе. Ну, надеюсь, здесь понятно. Так, следующий момент. Следующий момент, я думаю, что мы с вами до да, Оплата вы проводите. Как только у нас будет первых 100 участников, а вы будете видеть в списке, в группе, сколько будет участников карты социальной активности, как только будет первых 100 участников, мы начнем с вами зарабатывать деньги не на приглашении блогеров, не на приглашении участников карты социальной активности, а именно на продвижении. И в данном конкретном случае могу рассказать такой пример. Для примера, у вас 10 тысяч человек в ваших контактах в Фейсбуке. Вы зашли к нам в группу, в группу, в Телеграм или в тот же Facebook, посмотрели на наши товары, которые есть на нашей площадке, и сделали репост. Если вы сделали репост, то кто-то где-то купил, и сделали его все участники нашей, нашего сообщества. Кто-то где-то купил. Мы не знаем, по чьей рекомендации, потому что ссылка компании. Деньги поступают в компанию, и в процентном соотношении от того, у кого сколько друзей, распределяются между всеми участниками нашей системы. Ну, не нашей системы, а именно карты социальной активности. Получается, в среднем, делая каждый день три действия, Добавляя друзей, размещая репост и отвечая людям на вопросы, если они возникли, вы получаете в среднем 10 центов в месяц за ваш контакт. Если у вас 10 тысяч контактов, посчитайте, это порядка... Тысячи долларов в месяц вы получаете, никого не приглашаем, просто размещая информацию в соцсетях. Со следующей недели более подробно и более предметно мы будем проходить с вами шаг за шагом, урок за уроком, действие за действием. Те, кто захотят забронировать себе, сейчас могут это сделать в разделе вот здесь вот вверху «Пополнение счета», вот здесь, нажать на кнопочку и оплатить 10 долларов вот здесь. Да? То есть, грубо говоря, вы сможете это сделать. Если же нет, вы можете дождаться следующей недели. И на следующей неделе более подробно разобраться, как мы будем работать. Ну и постепенно присоединяться к нашей школе. Единственное, что понятно, что те люди, которые уже оплатили, они уже начнут получать сразу же уроки с понедельника по программе карты социальной активности в видеорежиме и будут участвовать в закрытых брифингах «Вопросы-ответы». Надеюсь, здесь понятно. Ну а теперь по безусловному основному доходу и какие-то общие моменты по карте социальной активности готов ответить на ваши вопросы, если такие остались. Так, я останавливаю демонстрацию экрана. Ваши вопросы. Если нет вопросов ни у кого, позвольте мне, Гратосюк Елена. Алексей Сергеевич, скажите, пожалуйста, карта социальной активности, оплата с первого по первое или как люди будут в любое время по первое. Когда бы он ни зашел, у него оплата с первого по первое. Даже если человек заходит, я вам могу сказать, что если оплата произведена до 1, марта, до 1 марта, эта оплата будет считаться за март месяц. Спасибо. Надеюсь, я ответил. А дальше, даже если 30 марта человек будет платить, он будет платить за март месяц. Понятно, да? Еще вопрос? не Вопросы. А, да, Михаил Рогозин, вопрос по поводу целей. У меня люди спрашивали, а, есть ли, допустим, возможность, то что они откладывают на цель, но хотели бы, допустим, оттуда деньги снять на какую-либо другую цель, или такого невозможно? А, есть такая возможность, но только, ну, давайте так, снять или потратить? Потратить именно, потратить. Вот смотрите, если потратить внутри в нашей системе, то цель номер один для этого как раз и предназначена. То есть она — это просто накопить себе сертификаты, то есть ну, на любую цель. Если человек говорит, я хочу накопить, допустим, я не знаю на что, мы можем для него сделать программу отдельно, то есть причем без разницы, на сапоги, на… Я не знаю, там на мотоцикл, на посуду, на еще что-то. То есть, но ну, это будет все цель номер один. А вот, а вот рассылка, она будет работать. Но это вопрос, конечно, не к этой теме, раз Михаил задел ее. Я в двух словах скажу, у нас на сайте появились несколько карт. Карта авто мечты. «Дом мечты», путешествия мечты» и «Бизнес мечты». Ну а также переименовалась карта «Цель 1» на «Цель 1 подарочный сертификат». То есть для чего это сделано? Для того, чтобы запустить программу по а, накоплению людей на те вещи, которые они не могут сами накопить по какой-либо причине, не хватает дисциплины и так далее. Представьте себе, вы приняли решение купить автомобиль или квартиру, или накопить себе на путешествия. Но дисциплины не хватает. В нашем случае мы предлагаем следующий сервис. Вам каждый день от проекта «Мастера жизни» будет приходить в личку сообщение, дорогой фотография вашей квартиры, ну той, которую вы хотите купить, или вашего автомобиля, и приходит сообщение. «Привет, я твой автомобиль или я твоя квартира. Я очень соскучилась, очень хочу с тобой встретиться». Давай, «Я знаю, что мы идем навстречу друг другу, давай делать шаги, я уже где-то строюсь, а ты, пожалуйста, пополни свой счет на эмоционально незначимую сумму и купи несколько сантиметров квадратных или кубических сантиметров автомобиля или еще что-то». То есть, грубо говоря, вы имеете возможность каждое утро получить сообщение с ссылочкой на оплату, то есть пополнение своего счета, который сможете отправить на свою цель. Но это больше по безусловному базовому доходу программы. На путешествия вы хотите накопить к лету, там, к осени, еще к чему-то. На обучение детей за рубежом и так далее. Ну то есть неважно, То есть вы начинаете использовать эмоционально незначимые суммы. И вечером приходит второе сообщение я благодарю тебя о том, что ты обо мне помнишь, я знаю, что ты делаешь шаги в мою сторону, но э, рада буду встретиться намного раньше, чем мы с тобой договаривались. То есть, грубо говоря, каждый день, утром и вечером мы напоминаем вам о вашей цели и помогаем собрать деньги на те вещи, которые вы хотите. Кроме этого, так <связычный> как когда человек говорит, я хочу квартиру, машину или еще что-то, мы с вами все вместе являемся уже оптовыми закупщиками. И на основании этого э, товаропроизводители готовы давать нам товар ну, на более выгодных условиях для каждого из вас в отдельности. Но с нами они работают как с организацией, которая этим занимается. Но ну, Я надеюсь, это понятно. Я ответил на вопрос, Миха... э, Михаил. Да, благодарю. Еще буквально такой вопрос. Если, допустим, у людей уже есть деньги на этой цели, и они не правильно понимаю, они будут уже нормально работать где-то с начала марта. Точно. Правильно ты понимаешь? Благодарю. Вот. И еще вопрос по поводу бот, если можно. Да. Вот, буквально сегодня как раз человек зарегистрировался, вот, и э, я буквально начало немножечко прослушал, потому что проходила регистрация, и э, то есть он, я помню то, что вы говорили, что у нас сейчас будет э, год, раздваивается, как безусловный э, доход. Да, я об баз... этом сегодня рассказывал. Да, что и... И безусловный основной доход и базовый основной доход. Если человек э, зашел на безусловный основной доход, он получает от 0 до. 100 долларов но он может не просматривать рекламу он может вообще никуда не заходить и так далее если же человек а, участвует в программе базовый основной доход просматривает рекламу ему тоже как и тому начисляются по но у них будет каждый месяц разная цена то есть, если до этого месяца у нас была, то есть за январь месяц мы с вами видели одну цену, то есть 0,01 цент или 0,05 цента и так далее за пай, то теперь вы будете видеть информацию, что один пай для безусловного основного дохода стоит, допустим, 0,01 цент, а для базового основного дохода, допустим, 1 цент или там, 5 центов и так далее. То есть будет намного больше. Для того, чтобы разделить данные процессы, то есть мы не ну, решили не заморачиваться, не делать разные карточки и так далее, просто человек, который не прошел опросы, его деньги будут умножаться на, скажем так, если он зашел 1 числа и заполнил каждого 1 числа, у вас будет опрос, участвуете ли вы в программе базовый основной доход. Если вы зашли и нажали ⁇ Да, участвую ⁇ то это означает, что вы подписались на то, что вы полностью заполните э, все вопросы. Ну, то есть полностью ответите на все вопросы. Если вы не, опро... не ответили на все вопросы, хотя 25 числа вам будет прилетать сообщение ⁇ Пожалуйста, по... По... Ну, опло... пройдите... Так, да, пройдите весь опрос. То есть, грубо говоря, если вы что-то не прошли, то вам приходится сообщение 25 числа. Вы не проходите, то у вас просто обнуляются все деньги за предыдущий период. Потому что вы не получите никак, безусловно, основной, ни базовый. Если же вы... Но со следующего месяца опять для вас все равные условия. Если вы не, уча, то есть не подавали заявку, что вы участвуете в базовом основном доходе, то все деньги, которые вам поедут, начислятся, то они будут начислены по той цене, которая касается безусловного, безусловного основного дохода понятно да а базовый основной доход будет выплачиваться только тем кто просматривает рекламу но более подробно я думаю что с первого числа это входит и мы как раз дадим расписанную пошагово как и так далее то есть как оно работает в чате безусловного основного дохода мы выложим эту информацию бот это вы там сможете это прочитать это, секундочку это именно будет в чате по бот или в чате по как вот как разделе вот ага. это. Вот там эта информация будет расписана. Благодарю. Да, пожалуйста. Еще вопросы? Тишина в эфире. Я понял, хорошо. Тогда я так понимаю, те, кто не смогли сегодня присутствовать, посмотрят в записи. Вот всем удачного дня. Благодарю за внимание. Ну и рад был с вами пообщаться.